На гладком льду на коньках стоит человек с шаром в руках. Он бросает в горизонтальном направлении шар. Пока человек не бросил шар, импульс системы тела шар был равен нулю. После броска импульс этой системы остается равным нулю. Движение человека является примером реактивного движения. Когда вода вытекает из трубки, сама трубка отклоняется. Движение трубки тоже является примером реактивного движения.